А почему бы не сделать топ самых популярных перков в рейтинговой сетевой игре? Серьезно, я уже не одну собак съел с топами оружия, а вот перки особо как-то не трогал. Кто играет на хайрангах и так все прекрасно без меня знает, а вот кто только стремится туда зайти и кто в нашей игре недавно, ну слушайте, я могу только лишь сказать. To the club. Буду побествовать все как есть попутно, давая оценку тому или иному перку. Ну что? Здорово, мужские мужчины! Начну с небольшого забавного факта. 13 февраля 2020 года я по приколу создал канал с названием Kill Dance. Грузил туда, откровенно говоря, тухлый шлаг по КБ. И в этом же году, в апреле месяце, я решаюсь его переименовать в уже известное вам название, которое напрямую пересекается с моей основной деятельностью в реал лайве. Отсюда вам и пожар в приветствии, если что. Ну а дальше все как-то пошло-поехало. Короче, спасибо всем, кто со мной давно, ну и недавно, всех обнял и пожал руку. Три года каналу, это прикольно. Ну а теперь перескакиваем к главной теме материала перки. И вот прямо сейчас поставьте выпуск на паузу, проверить себя и свои знания Колденуса, Напишите в комментариях самые популярные синие, зеленые и красные перки в рейтинге. Достаточно по одному перку. По ходу просмотра материала увидите, насколько вы близки к истине и начать не хотелось бы с синей секции перков и как не прискорбно но на четвертом месте по популярности в синем разделе перк стойкость. Это печально Его чаще всего используют не самые сильные игроки, вернее сказать игроки, которые не могут элементарно его играть Грустная зрелище на самом деле когда аутсайдер под конец матча ультует всякой херней по типу вертолет со стрелком и прочь фигней, набивая при этом килы. и вот я лично максимум не рекомендую наступать на эту скользкую дорожку. Лучше подбирать скорстрики по своим целям и задачам, ну и, конечно же, возможностям. Хуйта. К слову, господа, преимущественно популярность перков я сейчас разбираю в режимах опорный пункт и захват точки. имейте это в виду, хотя и с другими режимами тут пересечения будут. На третьем месте, по моим наблюдениям, расположился перк Шрапнель, который частенько можно увидеть у меня в комплектах. Все очень просто, благодаря ему у нас будет две бросалки за место одной, и это здорово. Второе место перк «Мертвая тишина», который в первых сезонах был неистовый имбой, дорогие друзья. Немногие вспомнят, но когда-то он полностью скрывал звук передвижений, причем неважно, бежите вы или идете. Хорошо, что такое хозяйство порезали, но это не отменяет того факта, что в любых режимах можно часто встретить ребят с данным перком, особенно в режимах «Найти и уничтожить», «Линия фронта» и «Командный бой». Первое место, конечно же, перк Радикал, который помогает быстрее копить скорстрики, ну и чуть-чуть продвигаться по таблице с результатами. Это, кстати, отличная альтернатива перку Стойкость, и самое главное, она не кринжовая. Как-то с вами быстро летит время, брата-братья, переходим уже к зеленым перкам. Четвертое место, перк Кураж. С помощью него мы становимся супер подвижными и скоростными дядьками в катке. Мы будем менять магазины и стрелять от бедра на бегу. Это, кстати, идеальный перк под дробовики, а также его, помимо дробовиков, потенциал можно раскрывать, играя и на ППшках, и на штурмовках. Ну и даже на снайперских винтовках, что уж там. Третье место, перк на взводе, самый мой любимый зеленый перк, ибо благодаря ему появляется неплохой мувмент со снайпой, но одной снайперской винтовкой лучше конечно не ограничиваться, ибо с дробонами можно тоже сочетать данный перк, и вообще с другим любым оружием на самом-то деле. Короче, хороший перк. Кстати, в конце я вам покажу свой топ перков, с которыми я чаще всего играю. Второе место, перк стойкость, только это стойкость здорового человека, так же как и перк на взводе. Заходит идеально под каждый класс оружия, но чаще всего можно увидеть его у какого-нибудь парнишки с кс А раньше, между прочим, с данным перком играли на чемпионатах мира, да и сейчас тоже порой бывают такие моменты, когда его там используют. Его сила в контроле рывков при попадании по вам. То есть у вас меньше будет по вертикали подбрасывать ствол, когда вы с кем-то перестреливаетесь. Рекомендую использовать данный перк ребятам, которые играют без гироскопа. И, конечно же, первое место перк «Быстрое лечение». Уверен, процентов 80, а то и больше игроков в рейтинге играют именно с этим перком. Оно и не удивительно, ибо отхил после килла позволяет дальше показывать чудеса на виражах. Ну, а я вам хочу напомнить про чудесный магазин валюты CP Донат», в котором вас ждут горячие боевые пропуска, даже если на аккаунте закрыт магазин. Балдежнейшие скидки на сипишки и другие актуальные игровые акции, естественно, с приятной скидкой. А также охренительные конкурсы в телеграм-канале у Сереги вы можете найти на халявную валюту или боевые пропуска. Короче, Огненский рекомендует. Переходите исключительно по ссылкам в описании, чтобы все было хорошо и чтобы наеберы пошли в пизду. А вот и красные перки подъехали. Четвертое место, условно говоря, новый перк, Цели А Оно и понятно почему. Выпуск с его разбором я уже делал, сверху будет подсказка, потом глянь, что там за приколы я вытворял. Третье место Проныра. Данный перк я часто использую с каким-нибудь пистолет-пулеметом, благодаря ему мы будем быстрее стрейфиться и перемещаться. Второе место, перк пополнения. И да, как-то резко вспомнили про этот перк, когда добавили стимулятор в игру. К тому же сам перк бафнули и он теперь перезаряжает все бросалки и тактические девайсы за 20 секунд вместо 25. А еще данный перк по сути классная альтернатива перку и Тактик. Я например в каждый комплект уже беру пополнение. Снайперский сетап при этом не исключение. Но все же большинство снайперов, да и простых игроков предпочитают перк легковес, с которым нас на самом деле конкурирует плотно перк Проныра и который должен был быть на втором месте, если бы не пополнение. И по сути это весь топ самых популярных перков на хай рангах в Калдене. Лично мои любимчики это Радикал на взводе, Кураж и конечно же пополнение. Если по какой-то причине у вас нет того или иного перка, то проверьте его наличие в магазине Сижик, ну или в тестовом комплекте его приобретите. Благо сейчас такая возможность есть. Хочется верить, господа, что начинающим колдушникам данная информация немножечко поможет скорректировать свой комплект для продвижения к заветному хайрангу. Пора пушить гранд-мастеров и легенду. Так что давайте еще накидывайтесь на прошлые материалы, все смотрите, изучайте и, конечно же, подписывайтесь. Ставьте кулаки, чтобы толковый тиммейты прямо сейчас вам в катки попались. Но это был Огненский. Все только начинается.